Сегодня мы откроем все вот эти формовые кейсы и постараемся все-таки что-то достать. Либо Драгон либо Перчи, либо Кримсон, либо Медузу, либо Вой, либо Лотос. Не знаю, что из этого выйдет, во всяком случае ролик интересный, Ну, поехали! Да, перед видосом хочу передать реально огромный респект и привет подписчикам с Твича. И огромное спасибо нас уже больше тысячи. Абсолютно каждого зрителя я вижу, чувствую и ценю, потому что сейчас поддержка на Твиче нам нужна.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 Ничего удивительного, конечно, начинаем, как обычно, с вот этих вот кейсов Кстати, в комментарии я видел, как писали что-то по типу Ой, человек, вот тебе выпадает, а мне не выпадало Но, ну, не сравнивай меня с собой, потому что, скорее всего, ты открываешь какой-то кейс за 100 рублей депо А у меня кейс за 10 тысяч рублей депо Ну и то, этот кейс за 10 тысяч не окупается По итогам нам выпало два скина, все это мы продали То даже кейс не окупили Ну, короче, не знаю, к чему писали комментарии Типа, мне так никогда с бесплатных кейсов не падает, но я открываю кейсы по 10 тысяч рублей. Разница, я думаю, есть. 47 тысяч на балансе, кстати. Огромное спасибо админам, потому что они способствуют выходу этого ролика и дают возможность записать такой подобный крутой контент. И еще они вам дают халявный промик на прокрутку барабана, все это будет в прикрепе. Также этот промик будет и на деп, по-моему, там в районе 20%. Короче, ссылочка и промик на прокрут барабана, и также промик на деп в прикрепе будет. Сегодня я хотел пройтись по всем кейсам и сравнить их. Ну, я уже так пробежался, посмотрел. А в чем суть? Ценовая категория у кейсов... Ценовая категория. Короче, цена у кейсов одна и та же. 3,299. А, но есть большое, прибольшущее но. Например, мы открываем ГГ Лор Кейс. Ну, допустим, даже 5 штук. Промежуточный, если можно так выразиться, айтем здесь, это ВП Красная Линия. Которая, ну, стоит дороговато. То есть, элементарно выпало ВП за 8К. А солнце в знаке Льва, понятно, дешевле. Ну, короче, удар мол недорогой. Если же мы зайдем на тот же самый ГГ тут промежуточный айтем, безлюдный курс Cosmos, и открыв, ну давай даже 4 кейса И потратив 13 тысяч рублей Даже при условии, что нам везде Эти космос, везде темки выпадут Но мы не окупимся, короче я немного Не понимаю мема, который заключается Вот в этом промежуточном айтеме Цена на кейс одинаковая, но вот этот предмет Тут хуже, допустим даже фарм Медуза, но здесь промежуточный предмет АВП скоростной зверь, которая Также явно дороже, чем мк Безлюдный космос, и у меня назревает Логичный вопрос, зачем и почему это Сделано, то есть в теории, медуза и да даже драгон лорда точно э, будут стоить ну дороже чем вой могут стоить Опять же, зависит от качества. Но по факту вот здесь промежуточный айтем, он вообще не окупает. Врать не буду, я уже попробовал записать ролик, но он вышел 4-х минутный, я там просто за раз все слил. Ну и вот, зачем добавили вот такой вот айтем сюда, я не понимаю, потому что, ну, этот кейс открывать вообще не выгодно. Если GG лор держит, то ГГ вой вообще моментом сливает. Сегодня не будет какого-то определенного кейса а-ля ГГ лотос, лор, нет. Хочу пооткрывать все. Кстати, если взять внимание вот этот фарм Дикого лотоса, тут то тоже промежуточный айтем Опять же, красная линия, блять Которая 3-2 раза выпала по 11 тысяч Ну, блин То есть, суть в том, что вот эти Кейсы, они окупают Все кейсы, ну, могут, да, купить Даже без э, учета того, что Выпадет Дикий Лотос, за исключением Гага Воя. я не понимаю его балансировку То есть, если они делают Гага кейсы Ну, All-in кейсы, которые могут окупить То зачем добавлять В кейс Воя такой дешевый предмет Я не выкупаю прикола Поехали, сегодня каждого кейса откроем Ровно по 40 штук, то есть по факту 9 или, подожди, стоп, 9, 8, 8 раз, а мы по 5 кейсов каждого долбанем точно. Как пойдет дальше, я не знаю, но на вой кейсе я думаю открою меньше, потому что, ну, это просто будет минус баланс, и этого делать я не хочу. Но, не знаю, выпадет ли что-то сегодня вой, лотс и так далее, тем не менее это контент. Предыдущий ролик вам зашел, огромное спасибо. Кстати, я думал, сейчас Драконлор выпадет. Там поддержка от вас была просто лютейшая, реально, ребят, вы лучшие. Спасибо за лайки, за поддержку, за это всегда респект. Мне очень приятно, я, опять же, реально это все вижу. Это на просмотры так влияет, поэтому огромное вам человеческое, человедовское, если можно так сказать, спасибо. А давай-ка мы еще пару раз все-таки Драгонлор кейс откроем и пойдем далее, потому что баланс не бесконечный, а меня как-то ГГ-дроп сливать начал неприятно. Это, блин, самые быстрые сливы даже на стримах Твича такого нет, там мы закидываем десятку и сидим на этой десятке, наверное, ну, если не соврать, 5 часов даже как-то сидели. Здесь как-то быстренько все получилось, не хотелось бы. Кстати, ГГ, Хедги, не знаю, чем тут называется? А, хедги, понятно. Перчатки, потому что так называется. Здравствуйте, доброе утро. Вот здесь несколько айтемов. И опять же, глок, ядерный сад, также может неплохо окупить. То есть, по факту, получается не фарм перчаток, а даже фарм глока. Сколько он стоит? А, бля, окей, сорян, не может. Тоже, кстати, какая-то невыгодная тема. Если мы сейчас проиграем балик, это будет, ну, просто максимально... Ай, oh, найс! Nice! Выпали, бля, хорошо, хорошо. Но, типа, 20 тысяч рублей. Ладно. А, так, мне показалось, да, 20к. Но в целом, в целом немного. То есть если рассматривать все эти кейсы Блин, вот эти самые прикольные, потому что Перчи стоят всего лишь двадцатку И они, ну, могут теоретически выпасть Опять же, ГГ Кримсон тоже Можно выбить Охотничий нож, Кровавую Паутину, также и Дигл, в принципе, может Окупить трикать. хорошо, блядь, только Сказал, вот только-только сказал Я, на самом деле, очень хотел Записать такой ролик именно по всем фармкейсам И чтобы он, блядь, получился Но Драконлор, конечно, так, я не знаю, маловероятно Что выпадет, но Все-таки Кровавые паути на нож и перчи выпали уже и уже гуд. То есть, то, что по факту нужно фармить, нам выпало. Также еще. Медуза откроем. Вот, насчет кейса своим, я не знаю. Надо думать. Много кейсов открывать не хочется просто по той причине, что, блять ну, будет впустую слив баланса. Кстати, здесь даже окуп, с тем учетом, что Медуза-то не выпала. Ладно. Будем смотреть. Реально, это, наверное, один из самых коротких роликов на канале. Прошло 8 минут, и что-то по балансу сейчас непонятно. Но это и, в принципе, есть all-in кейсы. Сегодня даже на другие не отходим, чисто по all Вой я пока пропущу, потому что Ну, я в миллионный раз повторюсь, это, блядь Это просто реально слив. Вой кейс В этой сборке, ну, если рассматривать, что есть Какие-то дорогие промежуточные предметы Блядь, ну, лишние. 11 тысяч бы он еще стоил Вообще было бы круто. В целом 15 тысяч Можно покрутить лотос, то есть фактически Нам сегодня выпало уже С двух фарм кейсов Фарм айтем, это перчатки, это нож. Конечно, не такие Дорогие, но тем не менее. Лотос в теории Тоже может дропнуться, он может быть Не такой дорогой. Опять же, там есть лотосы Более или менее дешевые если сравнивать с Медузами... Ой, как у меня нотка-то сейчас вылетела. Если сравнивать с Медузами, если сравнивать с Воями и так далее. То есть, Лотос в теории выбить проще, чем Медузу, чем Драгонлоры и чем Вой в том числе. Будем надеяться хотя бы Лотос вытащить. Но опять же, нож и перчи уже выпали. Блять, это, это максимально хуево. Блин, вот это сука, подобные ролики записывать рискованно. Реально рискованно. Максимально просто. Просто максимально. Не предугадаешь, как быстро закончится ролик и чем он закончится. Либо, блять Тебе что-то выпадет либо нет, но тем не менее, кто как говорится, не рискует, тот не стримит казик на твиче не открывает кейсы. Поэтому тут все нормально. А денег нету, блять. Чисто стандартная ситуация. Давай светящийся попробуем. Получится ли сейчас нафармить или нет, не знаю, но тем не менее, гг Ховл, Ой, блять, заебись! Он хоть немного начал отбивать. гг Ховл бесплатный выпал. Гуд. все прикольный кейс, можно а, фри кейс с кейса выбить, да? Как бы это странно не звучало. Ну вот, опять же, гоговой, блять, ну типа, ну выпал бы безлюдно космос. Это 600 рублей. Ладно. 5К у нас есть. Кому-то транспорт дропнулся с апгрейдов. Кстати, про апгрейды. Кстати, о Давай-ка мы хотя бы восемь попробуем забустить. На процентах это 50, наверное. Ну, где-то так. Где-то вот так. 4700 выкладываем и получаем, надеюсь, все таки 8К. Ну на то они, блять формовые кейсы. Вот вспомнить, да, как долго одержал нас Dragon Lore кейс и как быстро слили нас все. Но, опять же, Здесь как повезет и никогда не предугадаешь. Опять же, все-таки выпали перчи и все-таки выпал нож. Хотя бы, хотя бы реально так. Карточки уже, блядь, решил открывать. Короче, я предлагаю данный видеоролик все-таки попробовать вытянуть. Ну, на самом деле вытянуть по балансу. Мы сейчас, если сделаем пару апгрейдов и они зайдут, в теории можно что-то с этого получать. Чить. у нас кстати 65 процентов 67 блять 67 не зашли 76 рублей вот что можно сделать на эти деньги Ну серьезно а если сделать ролик 40 рублей до 5000 это вообще возможно это законно или нет да посмотрим э, я никогда не понимал прикола ты ставишь 80 по факту это x2 но шанс меньше попробуем сейчас сделать что-то 40 рублей и ролик уже переквалифицируется в видео под названием 40 рублей до dragon лора Льда до ножа блин 120 попробуем рублей сделать после этого надо будет что-то думать на кейсах подниматься, ну вот, ну можно, конечно, но я все-таки больше топлю за апгрейды, хотя два апгрейда у нас сейчас зашло, и не знаю, как дальше действовать. 196 рублей, бля, такие кейсы я очень давно не открывал, ну давай попробуем, почему нет? Сейчас прикинь какой-нибудь мраморный градиент, дропницы или кровое кимоно, кстати, байтовый кейс вообще максимально. Сарекс было бы заебись, но механопушков в целом, ну тоже неплохо, может окупить, да, даже окупила. Бля, реально, если мы сейчас с 200 рублей поднимемся, это вот как на стримах, вот кто смотрит Twitch, там также с 200 рублей недавно сделали 10, даже, по-моему, 10 с плюсом. Это тоже было очень неожиданно, но не знаю, получится ли сейчас это повторить. Давай фастиком долбанем, что нет, блядь. А, понятно, мигиф, ясно. бля короче, мороженое, кейс, похуй, Три кейса, гуляем на все, хз, что получится, пробуем, блядь, надо как-то. 561, реально 40 рублей, сука, до драгонлора сейчас будет. Давай фасты, берем все-таки кейс недешевый. Может еще и получится один формовый кейс открыть. Блять, нужны перчи, нужен какой-нибудь нож пиздатый. Ну, блять, ну какие горячие грезы, ебаные, горячичные, Ну, блять, ни туда, ни сюда, Нет, давай что-то нормальное, блять. Давай вот гамма-волны, изумрудная сеть перча. Нам же как-то выпадали с бесп бесплатного кейса перчатки, блядь. Правда, на КБ был, но, тем не менее, главное, что выпали. То есть... Ой, косарь, блядь, заебись! Сейчас чисто либо все или ничего. Если получится, это будет, это будет реально мем. Мем а данного канала. Блядь, короче, поехали! X 1,69 коэффициент. Двушка, блядь, зашла, заебись. Это что мы сделали со 100 рублей 2к уже? Охуенно. Реально, блядь, такой разносторонний видос получается. 2000 есть, блядь, что делать? Бар, блядь. Это трек скриптонита короче, открываем. Давай, может, что с этого трека и дропнется. Там, аля ля две э -э -э, лезбухи или что-то подобное. Неонуар. Сколько он стоит? 800-600 рублей, 820. Понял, давай еще. До 5000 хотя бы дойти. Мне интересно, насколько это, блядь, насколько это возможно нахуй. Желтый жакет, блядь. Нормально. Я с такими балансами давно не общался. Ну, 1700. Заебись. 2300 есть. Давай апгрейд, ебанем. Блять, просто все или ничего, нахуй. На балансе 2 300. А, подожди, тогда что? Че тихо-то мять, блять, 40, давай. Чё у нас? Почти 50. Дуйки висят, наливай по 150. Поехали. 40, блядь, ну, зайдет будет заебать. Заебись, блядь. Реально, вот э, я давно такой хуйней не занимался. 40 рублей ебануть 5 капочки. Нормально. В целом, на апгрейды сейчас идти. Страшно, скажу честно. Что из дорогих кейсов есть? Надо вспомнить. Блять, закаленная в боях. У нас денег нет. Какие нахуй бои? вакбан, бля блядь. Ну, хуй знает. 2600, блядь. Давай дальше. Хули, мы сегодня рискуем. 6000. Ладно, баланс, максималка, поехали. Если зайдет, будет заебато. Блять, зашло, я думал, уже нет. Охуенно! Не, реально, ролика набирает новые обороты. Короче, че у нас? 6 тысяч, блять, форманем сейчас пиздец. Давай-ка дикий запад откроем. Тоже недешевый кейс. блять. сейчас хоть дорогие, можем покрутить, и мне это нравится. Определенно, три кейса, поехали. 40 рублей ебанули баланс. Давай. Правда, перед этим слить пришлось хуево гору. Охуенно, блять! Охуенно, вот это, бля, я понимаю. Я давно в таких рубриках не участвовал. У себя на канале, блядь. Ладно, закаленный в боях. Давай, блядь. Давай, подними, подними балик. Слушайте, ну прикольно. Честно, прикольно. С такого, блядь. Куда подтвержденно? Ну ладно, хоть не террасы на том. Спасибо, бля. Сколько стоит? 10к. В целом, да пойдет, блядь, че въебуешь-то? Пойдет. Дикий Запад, давай, дай денег, блядь, человеку, пожалуйста. Я ютубер. Можно? Можно, можно, блядь. Нормально. Пойдет. Пойдет. Пойдет, блять, хорошо. Красная падает, и заебись. Бля, нет, мимо, хуй. Что это? 6 тысяч. Просто, блядь, идем уже в максимальный обанг. Так сказать, в обанг можно выбить 27 тысяч. 27 не надо, давай 20-ку хотя бы. Сколько лет я уже контракта не хуярил, давай что пиздаты? 5000 рублей. Ладно, в целом, по итогу у нас 8К. Если мы сейчас сделаем 16, ну даже ладно, не 16, похуй, 15 тысяч рублей. Вот насколько это, блядь, возможно? Ну, это по факту с 200 рублей. Пере закроем глаза на то, что перед этим мы дохуя денег слили, блядь. И закроем глаза на это. 0 рублей, блядь, заебись. Короче, ребят, всем огромное спасибо. Ролик получился. На самом деле, именно по самим улан-кейсам недолги. Ну, на то они, блядь, улан-кейс. Либо тебе что-то падает, либо ты нахуй. Оно, как обычно, это all in case. Всем еще раз хочу выразить спасибо за безумную поддержку в виде лайков. И в виде адекватных комментариев я всегда очень ценил и буду ценить с моих адекватных зрителей. Реально вам, ребята, огромное-огромное спасибо. Короче, увидимся на стримах. Тех, кого нет у меня на стримах. Увидимся, блядь, на видосах. Всем спасибо, всем пока.